На самом деле ты не повелитель времени. Ты Элер. И у тебя было очень много воплощений. Я совсем сбился с маршрута. То есть мои прошлые жизни это правда? И вспоминаешь свое прошлое. Послушай, пожалуйста. Победители времени, когда обнаружили тебя, а именно Митрант, Омега и Текты. Третьих замечательных правителей и времени, обнаружили тебя много миллионов, миллиардов лет назад. Ты был Лернимусом, существом, способным превращаться во что угодно, имеющим безграничную, бесконечную жизнь. С помощью регенерации ты мог менять себя. Живое или неживое, мертвое или дышащее, огненное или водяное, воздушное или без. Ты мог быть кем угодно и чем угодно, доктор. Я обманываю тебя. Послушай, пожалуйста. Ты это знаешь, это есть в своих чертогах. И Даврос, когда вы с Женей были на планете Скаров в 2025-м, именно это и узнала тебе. Я не верю. Не может такого быть. Я знаю себя, я знаю свою жизнь, и это не может быть правдой не может же это быть! Не может! Неужели я правда так заблуждалась? Я даровал им все. А они просто стерли мне воспоминания, стерли мою жизнь. Уничтожили меня и создали из меня Повелителя Времени. Я заблуждался в Галифреде. Его надо уничтожить! Галифред тут вот ни при чем! да да, да слушай, слушай меня. Ну, пожалуйста, слушай. Да, они стерли память. Да, они уничтожили тебя. Это было в облаке в Америке. Ты, точнее Алерниус, собирался уничтожить вселенную с помощью армии на Галифрей. Пожалуйста, не делай этого. Тем более его и так уже нет. Лучше найди для них новую планетку, какой-нибудь другой вселенной или в этой новую планету для Галифрейцев. Представляешь, как это будет благородно? Ну да, я немного отбился. Послушай. Да, ты прав. Я погорячился. Что произошло с тем? Его же убил, да? А, точно. Не забудьте подписаться на официальный YouTube-канал российского «Доктор Кто», чтобы не пропускать новости и новые серии.